Мультфильм озвучен не для продажи, каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Подъем, лучники! Хотите спать, идите, в строители! Да я встала намного раньше тебя. Просто не хотела будить, а у нас будет бранч сегодня. Кажется, я спала на стреле. ОГОНЬ! Без обид, но вы ужасно стреляете. Я покажу, как это надо делать. Достала уже... ...любимица королевы. Что это значит? Ты поняла? Я нет. Вот вам и работа в команде. Ты? Как тебя зовут, лучница? Дженни! Мэм! Я еще не видела на поле такую эгоистку. Для победы мне нужна армия, а не какая-то выскочка. При всем уважении, вы просто выкрикиваете приказы и стреляете из красивого лука, в то время как простые войны делают всю работу. Да ладно. А как тебе такой приказ? Будь как все, или я сделаю так, что ты будешь, остаток службы, чистить мой пьедестал зубной щеткой. Зубная щетка нужна не для этого. Не зря же она называется зубной. Ааа! Весячее объявление. Рели седьмого уровня по цене пятого. Да за кого это Дженни себя держит? Если бы я так говорила с командиром, меня бы уже давно на корм кабанам пустили. Возможно, она зазнается. Это свойственно лучшим из нас, сэр! Леди сэр, мы получили донесение о деревне Бакон Брэкерс, где уже давно не опустошались хранилища. Никому не нужное золото и эликсиры. У меня уже руки тешутся. Сегодня наша деревня станет богаче. Трубите в боевой горн. Боевой горн! Боевой горн! Боевой, боевой горн! Продолжение следует. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик, мне было очень приятно, и если вы хотите, чтобы я продолжал озвучивать мультики, то все зависит от вас. Ставим лайки, делимся видео с друзьями и комментируем, так сказать, делимся своим мнением со мной, мне будет приятно читать. Всем до скорого!